И снова всем привет! С вами канал Master Pro. Сегодня мы поговорим, поговорим о прокладке ГБЦ головки блока цилиндров. Как же в принципе можно определить, если у вас вдруг случилась такая жопа, а случилась она реально неожиданно. То есть, вы едете, и у вас просто-напросто отказывают два цилиндра работать. То есть, это, вы едете и у вас просто начинается. Машина просто начинает дергаться, это просто резко происходит прямо на трассе, прямо на дороге, и сразу идет так, так называемый дымок, то есть сразу парить начинает, откуда во хрен поймешь, и никто не понимает, откуда же идет пар. Но единственная проблема, в каком что случилось в моем именно случае, так это то, что э, определить сразу я ни хрена не смог, я с горем пополам доехал до до дома и только на утро решил проверить как это ну, откуда узнать что идет прорыв картерных газов именно в масляную систему или там воздушную но перво-наперво естественно должны проверить масло состояние масла если у вас идет прорыв именно антифриза например да через гбц Хотя это, конечно, самое жесткое, что может быть. Если масло попадает в систему охлаждения, конечно, полная жопа. В моем случае, не знаю, попадает ли она туда или нет, но парить тоже начало. Скорее всего, это ГБЦ. И определить я сразу не смог, по той простой причине, потому что у меня такой херни никогда не было. Ну и что случилось? На следующий день, естественно, я завожу машину. Думал, конечно, что это тупо. Катушка, потому что она бывает такой же хернёй занимается, то есть катушка бывает просто ток дает, то не дает и получается машина дергается на дороге. Но это опять же в карбюраторной машине, катушка тут стоит всего одна на все четыре свечи. И вот такая проблема и случилась. Завел машину, маленькая она потарахтела Она холодная, естественно и, и я начал проверять масло И что я увидел э, Масло пузырится То есть Сразу видно, что пузырьки в масле И так как пузырьки в масле Сразу можно сообразить, что это 100% ГБЦ Головка блока Либо натреснула, либо Еще э, ну, Либо прокладка сгорела Хотя там навряд ли что-то там сгорит Скорее всего там что-то с блоком ну вот в гараж пригнал, буду сейчас разбирать, смотреть, что случилось. Машина уже пока я доехал, до гаража прогрелась, поэтому я хрен его знаю. С горем пополам допилил 340 километров. Сейчас буду разбирать и смотреть, что случилось. Конечно, надеюсь, что минимальной кровью я обойдусь, хотя навряд ли это минимальной крови обойдет, что машина старая и, скорее всего, мог треснуть блок. Да, сам блок, головки, головка блока могла треснуть просто-напросто от старости, что, за что я переживаю больше всего. Перегрева никакого не было, поэтому мало вероятно, что ее повело. Просто треснул блок. В Чем я больше, чем уверен. Ну что, машины 30 лет. В 22-м году я исполнил 30 лет, она 92-го года выпустила. Вот такая вот фигня. Запчасти 100% на ней стояли еще тогда не, не, не новые, поэтому... Будем делать, посмотреть. Все, вот так вот сыпется поочередно. Не все сразу. Ладно, будем разбирать, смотреть, что там, блин, случилось. Открутил я вот тут карбюратор. Смотрим состояние, в принципе. Так, подсветочку включаем. Карбюратор, в принципе, вот. Чистый. То есть, как бы, сильного тут ничего такого нету. он Что одна камера, что дросили. Ну, блин, нормальное все состояние. Нету там сажи. То есть, как бы, есть вот чуть-чуть вот здесь. Вот, но это мелочи. То есть, как бы это все. Продукт сгорания. Это ничего ни, ни о чем не говорит. Поэтому. Сейчас, ну вот видно, масляные потеки. Тут уже, скорее всего, уже. Масло сифонило через блок. Также не пойму. И еще, как можно определить, что если э, начинает система завоздушиваться, да, например, если у вас прорыв идет газов уже, то есть прокладка блока прогорела, да, у вас необходимо слить антифриз, так как он, он получается давление идет именно на радиатор и его необходимо слить и уже после этого если вы увидите фракции в масле посторонние там масляные или еще что-то сто процентов антифриз сразу под замену никуда его не девать именно желательно на горячую сливать антифриз со всеми ошметками совсем подряд вот так вот пока еще этот это отстегнул, то есть воздушный фильтр я отстегнул это я уберу снимается впускной, выпускной коллектор Идет снимать генератор. Так, ну, аккумулятор я уже отстегнул. трамблюр, конечно, все это. Разбираться тут особо немного, поэтому сейчас разберем и глянем. Катушка, если чего, вот она стоит. Я ее поменял, думал, проблема только в ней, поставил другие свечи, но проблема оказалась не в ней. Но Бедный радиатор, конечно, у меня вот даже приоткрываете он. Он давление держит, то есть там до... жидкость есть. Вот она. То есть жидкость начинается, жидкость остается под давлением, потому что система после работы, да, накачала газами воздушную систему. И вот такая проблема есть. 100% ГБЦ. Поэтому сейчас солим всю жидкость и посмотрим, в каком состоянии у меня головка блока. Зараза, надеюсь, что не глобально. Итак, ну что, частично разобрал, частично смог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 Вот так вот. Продолжаем разбор.